Решили погулять, пошли пенсию на почту получать. Ваня. Ваня, помаши рукой. Скажи привет. Привет. Леша, скажи привет. Марина. Помаши рукой, скажи привет. Гуляем. <связь> <связь> Пока мама ходит пенсию, получает, мы вот так вот. По колену в сугробах снега гуляем. Ваня, вообще он на колени стал нам пофигу мороз которого нет на улице плюс а мы вот в снегу копошимся на площадке ничего не замерзаем Ланя, тебе тепло? Тепло. тепло, не холодно. Аня, как твои дела? Хорошо. Хорошо? Молодец. Вот. Так что... Прежде чем... Уйти мы решили поснимать. Лешка сел на велосипед. Маринка там что-то пытается ходули от, от снега отбить. Не получается. Начинает плакать, что ходули не отбиваются. Так что детки эмоциональные, особенные. Ребят, не забываем подписываться и ставить колокольчики. Ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, пожалуйста. Вам не сложно, а нам будет приятно. Всем спасибо за внимание. До свидания.